Звук поставим на всю, и соседи не спят, то под нами внизу вы простите меня. А потом о любви говорит, до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, то под нами внизу вы простите меня. А потом о любви говорит. юность моя Знаю, мы сегодня точно не уснем Знаю, будем до утра смотреть на звезды Тебя греют мои руки и костюм Так красиво поднимают искры воздух Ветер ласкает глаза Солнце уходит в закат Кто был со мной до конца Всем мини-шагу назад И вот мы стали сильнее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 Утро!